Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Арбат Холмс и я ее представитель Айгуль. Сейчас мы находимся в центре Алани, на этой красивой набережной. Море чистое, спокойное, солнце светит, лето в разгаре, также все больше и больше становится овощей и фруктов. Вот только вот очень скоро вас, туристов, гостей, станет еще больше. Мы не прекращаем верить в... Светлое будущее, о том, что откроются все рейсы. Поэтому не перекращаем вам демонстрировать наши апартаменты в продажах, которые имеются. Сегодня мы хотим вам показать апартаменты, один из апартаментов, который имеется в продаже в шикарном комплексе, который здесь находится в 200 метрах. Пройдемте поближе. Друзья, сейчас мы находимся у комплекса. Это шикарный люксовый комплекс, который один из лучших в Алании. Этот комплекс построен был в 2018 году. В этом комплексе у нас есть несколько предложений. Одну из них сейчас я вам продемонстрирую. Пройдемте. Мы уже находимся на территории комплекса, который находится в пяти минутах ходьбы от пляжа Кейкубат. Пляж очень хороший, песчаный. В то же время дом расположен в тихом месте, что позволяет комфортно проживать здесь, а также для сдачи ее в аренду. Апартаменты находятся на пятом этаже десятиэтажного дома. Сейчас я вам хочу продемонстрировать квартиру планировкой 2 плюс 1. А вот она квартира. Квартира очень светлая, высокие потолки и красивое освещение. Имеется видеодомофон и встроенный в прихожий шкаф. Все в светлых тонах, что расширяет большее пространства. Планировка квартиры 2 плюс 1. Он включает в себя два санузла, две спальные комнаты, один большой зал, совмещенный с кухней коридора можно будет попасть в любую точку из комнат. Это очень хорошо, что они все от друг друга отделены. А сейчас мы находимся в салоне, который совмещен с кухней. В кухне имеется красивая качественная мебель, в которой есть вся кухонная встроенная бытовая техника фирмы Siemens. Это холодильник, это посудомоечная машина, варочная панель, духовка, также вытяжка. Во всех комнатах установлены кондиционеры фирмы «Сименс». Также хочу еще и сказать про то, что есть подогрев полов в салоне, в коридоре и в двух санузлах. Это тоже очень комфортно будет для каждого жильца этой квартиры. В салоне очень красивая зона отдыха, имеется диван, кресло в светлых тонах, также есть телевизор, к которому подключено спутниковое телевидение, интернет тоже проведен. Со всех комнат есть выход на большой балкон, у которого красивые виды на горы и море. Проходя по коридору, справа имеется гостевая спальня или детская, кому как удобно, в которой имеется вся мебель, это шкаф с выдвижными зеркальными дверями и двухспальная кровать. Слева по коридору находится гостевой санузел, у которой тоже шикарная сантехника. А сейчас мы находимся в самой главной комнате наших апартаментов, это родительская спальня. У нее есть свой отдельный санузел, также красиво оснащенный сейс сантехникой. Имеется большая кровать, прикроватные тумбы. Имеется также красивый шкаф с зеркалом и большой вместительный шкаф. Посмотрите, какой красивый большой Балкон. Здесь имеется мебель, за которым вы будете проводить свои вечера, встречать своих гостей, любоваться на Средиземное море, смотреть на наши горы Торос и дышать свежим воздухом. Эта квартира именно для тех, кто любит жить красиво и комфортно. Также здесь хочу отметить большая развитая инфраструктура, которая включает в себя бассейн с водной горкой, джакузи, терраса для приема солнечных ванн, детский бассейн, барбекю, детская площадка, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, римская баня, сауна, джакузи с подогревом, витамин-бар, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, сад, наземные и подземные парковки, велопарковка, охрана 7 на 24 камеры видеонаблюдения, управляющие есть, Спутниковое телевидение, беспроводной интернет, архитектурная подсветка фасадов, зданий, и ландшафтное освещение, аварийный электрогенератор. Итак, друзья, подведем итоги. Сегодня мы вам продемонстрировали квартиру планировкой 2 плюс 1, которая находится на пятом этаже дома. Дом был сдан в 2018 году. Планировка квартиры 2 плюс 1, 101 квадратных метров. Если вас заинтересовало данное предложение, напоминаю, что в этом комплексе у нас есть несколько предложений, обращайтесь по телефону, который указан у вас на экранах. А кто не подписан на наш канал arbot.com.ru, пожалуйста, добро пожаловать. Я с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч, ждите новых предложений.